От жителями микрорайона 25, города Сургут, домов 21, 21 тридцать 31 по проспекту Комсомольский и домов 8 и 10 по проезду первопроходцев. Во всей инстанции. Извещение. Нам стало известно, что примерно 6 октября 2022 года в одноэтажном здании по адресу проспект Комсомольский, дом 21-2, находится некий дом для престарелых под руководством директора Мельник Денис и заместителя директора Стоцкая Светлана. Автономная некоммерческая организация «Заботливое сердце». На данный момент там размещены примерно 10 пациентов, планируется разместить до 25. Мы уверены, что здание находится в ужасном состоянии и представляет угрозу жизни и здоровью как самих пациентов, так и представляет угрозу жизни и здоровью жильцов окружающих жилых домов, в том числе детям. На основании следующих фактов. Влажность – идеальная среда для роста плесени, грибков и размножения бактерий. На потолке сидят следы потеков и черная плесень, грибок. Во всех помещениях максимальная влажность и сырость. Дышать очень трудно и душно, как в бане. Пахнет сыростью. Каждое окно в здании полностью запотевшее и буквально плачет изнутри. Активно используется парогенерирующее оборудование. Гладильный каток лаванда PF580 с уровнем испарения пара до 1 Целых 3 литра в час с температурой нагрева до 216 градусов Цельсия. Стиральная машина LG. Модель такая-то с загрузкой 12 кг и с генератором пара в 100 градусов. Поверхность стиральной машины потрескалась от влажности в трех местах. Две конденсационные сушильные машины горенье. Утюг тефаль с высокой скоростью парообразования 130 грамм в минуту. На кухне в больших кастрюлях варят компоты. В каждой комнате есть дыра в стене на улицу 10 см в диаметре, которые заткнуты просто конком бумаги. Две большие раскладные решетки, сушилки для белья. Две водопроводные трубы под потолком прожевели. Душевая комната активно используется и имеет два выхода в коридоры и в палату. Централизованная вентиляция отсутствует. Антисанитария. Из двух туалетов работает только один, примерно три шаек, грязные полы, теплоизоляция, здание не утеплено ни снаружи, ни внутри, ни на крыше, потолок внутри здания не утеплен, кстати подвал тоже отсутствует, фасад в ужасном состоянии с большими щелями больше 20 см глубь рука помещается. И со сквозными дырами диаметром 10 см. Койки для пациентов сплошные железные, с одинарным матрасом. Зимой будет очень холодно на таких матрасах. Пожарбезопасность. Заезд на территорию заставлен машинами. Расстояние от пожарной машины на дороге до входа в здание 30 метров. Стандартная длина пожарного шланга 20 метров. Есть палаты для особых пациентов с решетками на окнах и с железными дверями, которые закрыты на железный засов снаружи. Снаружи 8 решеток на окнах. Оба выхода из здания внутри заставлены различными предметами. Входной тамбур заставлен картонными коробками и пластиковыми изделиями. На улице возле входа пластиковые и деревянные изделия. Все магнитушители и пожарный ящик находятся в тамбуре на полу перед входом в здание. Безопасность. В двух метрах от здания и вплотную к забору находится детская площадка. В здании отсутствует сеть для хранения наркотических и психотропных препаратов. Это статья 228 и 228.1 УК РФ «Незаконный оборот наркотических и психотропных препаратов». Иногда пациенты избегают с территории, их ловят и возвращают. Возможно, они находятся под препаратами в это время. В маленькой палате, площадью примерно 6 квадратов, стоит впритык три кровати и одна тумба, на территории струи материалы, мусор, бетон и Возможно, данное здание с 2022 года входит в зону подтопления реки ОП в соответствии с выпиской «Егрюл» дома номер 21. Любое капитальное строительство запрещено. Два месяца назад к зданию пристроили капитальный фундамент для крыльца со стороны первого подъезда дома 21. Мы не хотим, чтобы дети видели, как вывозят трупы и как вылавливают сбежавших пациентов под препаратами. Электрика. Отсутствует резервный аварийный источник электроэнергии. Два электропровода идут в дом 21. Внутри здания на стене висит старый советский железный электрощит. Часть проводки на потолке в туалете не изолирована в гофру и кабель-канал. Правовая основа. В выписке Игрюл оно заботливое сердце. Угрн 117-86-40-18-20 отсутствует сведения о учредителях и о лицензиях, что в принципе быть не может. Учредители должны быть указаны. Земельный участок номер восемьдесят шесть десять ноль десять десять используется не по назначению. Разрешено использование под учебные здания юных техников. Это нарушение статьи 8.8 КАПРФ Нецелевое использование земельного участка. Требуем. Провести срочную всестороннюю внеплановую выездную проверку по всем фактам на предмет нарушения действующего законодательства и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Второе. Признать здание по адресу проспекта Самойский дом 21.2 аварийным и снести здание полностью с рекультивацией почвы. Третье. На участке с кадастровым номером три сделать сквер с озеленением 12 ноября 2022 года. Подписей уже собрано много. Очень странно, что администрация не учла интерес более двух 2000 человек, которые живут в округе, ну вот именно в 25 пятом районе, в соседних домах, монопольно приняла решение, что вот мы, ну якобы, будем не против такого соседства. У нас в доме 98% высказались против. Если кто-то хочет оставить свою подпись в документе, в данном, документ готов, прошит, народ активно ставит свои росписи. Пишите мне в Телеграм, он тон по-английски 40, либо звоните по номеру телефона 66 77 44. Собственником помещения быть не обязательно, нужно жить постоянно и совершеннолетний. Благодарствую.